Всем привет, вы на канале UID, а с вами как всегда Бакуменко Антон. Мир меняется достаточно быстро и сейчас выходит в свет новый код платформы, на которых вы можете без знаний HTML, CSS, JS и прочего создать свои сайты и уже сейчас начинать заниматься своим бизнесом или предоставлять услуги. Я хотел бы вам показать один из таких редакторов, вот если честно, он меня действительно поразил. На данном редакторе я попробую создать редизайн интернет-магазина и продемонстрировать вам его работу. Но для начала давайте я вам о нем немного расскажу. Называется он Craft. Это российский конструктор, который отлично подходит для разработки сайтов таких как лендинг-пейдж, сайт-визитка, портфолио, простой интернет-магазин, сайт-услуг и многое другое. И конечно же хочется упомянуть, что вам не придется привлекать фронт-энд разработчиков и даже дизайнеров. Данная система очень быстро осваивается, вот серьезно, лично я смог освоить ее за 3 дня и понять, как ей пользоваться, и поэтому она подойдет прекрасно и новичкам, и дизайнерам, которые никогда не занимались фронт-энд версткой. Мне после работы Фигма достаточно легко было привыкнуть к интерфейсу крафтума. Если вы дизайнер, который разрабатывает сайты по типу визиток, лендингов, сайтов, портфолио для своих клиентов, то советую вам эту платформу. С ее помощью вам не понадобится фронт-энд разработчик, вы в одного сможете завершить полностью проект и забрать все денежки, которые заказчик вам даст себе, так скажем. Вам не придется делить эту сумму на 2-3 человека, так скажем. Давайте посмотрим, что мы будем переносить, так сказать, редизайнить. Это магазин «Чайная гавань». Они являются как интернет-магазином, так и имеют свое физическое расположение в Екатеринбурге. Что можно сказать по дизайну? Он уже давно устарел, очень перегруженная главная страница, множество лишних элементов, много-много текста. Все это рябит в глазах, создается визуальный шум. Давайте это будем исправлять. Значит, в фигме я накидал набросок. Главная страница, что здесь есть? Сверху располагается шапка, в ней логотип, три гиперссылки, то есть главный каталог контакты. Это страница, которую я постараюсь сегодня перенести. Далее первый блок, в котором рекламируется молочный улун с чабрецом. Ниже дескриптер, закажите сейчас и насладитесь непревзойденным вкусом ароматного чая. Кнопочка «Заказать», «Изображение». Далее популярные товары, кнопка «Смотреть все товары, чтобы перейти в каталог». Далее, почему люди нам доверяют, то есть немного о компании здесь рассказывается Ниже блок и в конце подвал Давайте начнем с этого, а дальше потихоньку сделаем остальные страницы Сильно над их дизайном не будем запариваться, потому что иначе уйдет очень много времени Наша основная задача попробовать значит, крафтум и посмотреть на что он способен Итак, переходим в крафтум, нажимаем войти, вы регистрируетесь я уже зарегистрирован, давайте удалю здесь имеющийся сайт. Так, значит, когда вы зарегистрируетесь, вы попадете не в личный кабинет сюда, а вот на такую страницу. Что мы здесь видим? Значит, здесь есть множество шаблонов заготовок, которые предлагает Крафтум для быстрого создания, так скажем, страниц. Но помимо всего прочего, Крафтум предлагает также и вариант создания самостоятельного дизайна. Вот, например, как вы фигме создаете, так и здесь, чем мы сегодня и воспользуемся. Для этого я нажимаю пустая страница. И дальше нас перебрасывает значит, на выбор блоков, которые можно разместить на этой странице. Тут есть и меню, и этапы работы, и прочее, прочее, прочее, множество всего. Но я хочу все сделать сам, как настоящий дизайнер. Я буду создавать все самостоятельно. Все, что самостоятельно у меня не получится, я буду использовать готовые решения. Вот и посмотрим, как бы, что мы сможем сделать. Для этого нажимаем дизайн блок. И переходим в редактор. Значит, давайте посмотрим, что здесь есть. Я вам расскажу немножко. Значит, первоначально мы попадаем в редактирование дизайн блока. А слева есть настройки этого блока. Их мы можем свернуть, чтобы они нам не мешались. Мы можем включить сетку позиционирования. Посмотреть, как выглядит данная страница на разных размерах устройств. Десктоп, планшет, телефон. И два телефона разные по размеру. Также можно отменить сделанное действие или вернуться к нему обратно. Плюсик позволяет нам добавить элементы, такие как текст, объект, фотография, видео, кнопка или вставить HTML-код. Помимо всего прочего, если открыть настройки, здесь есть слои. Тоже достаточно удобно, можно по отдельности их заблокировать или скрыть, чтобы они не мешались. Так, давайте выйдем из дизайна блока, посмотрим, что есть еще. Когда мы выходим из дизайн-блока, мы здесь можем видеть как раз-таки редактирование, зайти в редактирование этого блока, посмотреть новости крафтума, скрыть данный блок, удалить его или дублировать, создать подобный. Можно создать новый дизайн-блок, посмотреть, какие там есть еще, или поиграть с высотой этого блока, уменьшить или увеличить. Ну что ж, давайте приступим к разработке. Для этого заходим в редактирование блока. Значит, что у нас здесь есть? Текст, мы это все удаляем выделяем, нажимаем просто delete так, и удаляем это все Так, на фоне у нас располагаются круги, мы их тоже удаляем, изображение убираем и сейчас будем переносить значит цвет, который у меня там есть в фигме у меня тут установлен градиент но я вроде посмотрел там градиент нельзя поставить, поэтому просто скопируем один цвет а, и перенесем его сюда так, скроем настройки Тут, кстати, имеется сетка, ее можно отключить, если она вам Вот у нас справа. И теперь давайте потихоньку создавать. Для начала добавим логотип. Нажимаем добавить элементы, фотография. Один раз кликаем на нее, два раза кликаем, извиняюсь. Выбрать файл и, в принципе, выбираем. У меня есть уже логотип. А, расширяем поле, чтобы его полностью было видно, и вставить изображение. А, так. Значит, Расширяем так, чтобы весь логотип было видно. Чтобы теперь уменьшить его, зажимаем Shift и уменьшаем. Так, спозиционируем его вот здесь. вот. Справа нам надо добавить три кнопки. Это главное, каталог и контакты. Для этого нажимаем плюс, добавить кнопку. Да, мы гиперссылки будем делать обычными кнопочками. Давайте ее отредактируем. Значит, Размер поставим 14-й. Ниже цвет фона уберем в ноль. Тут есть ховер эффект, то есть при наведении также убираем его в ноль, чтобы он не менялся, когда мы наводим на кнопку. И прописываем здесь текст. Написали главное. Уменьшим ее, ее поле. Теперь спозиционируем справа. Нажмем Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы дублировать кнопку. И напишем дальше каталог. И контакты. Теперь по высоте надо их чуть-чуть опустить, все же пониже. Чайную говню слегка увеличить, а то нам маловато получилось. Дальше у нас здесь молочный улун с чебрицом. Значит, давайте скопируем его и перенесем сюда. Для этого нажимаем плюс, текст. Значит, появился сверху текст. Кстати, низковато я разместил все это. Давайте повыше это все спозиционируем. Выделяем текст, нажимаем Ага. Есть тут небольшая проблема у этого редактора, если вы скопировали если вы скопировали элемент, он не даст вам копировать текст. Поэтому надеюсь, авторы это поправят. А я, видимо, буду вручную это все переписывать, поэтому буду ускорять эти моменты. Поэтому давайте, погнали. Итак, мы написали молочный лун с чебрецом. Откроем настройки. Первое, мы выровняем текст по левому краю, зададим размером ему 90, 90 пикселей. Так, уменьшим его блок, а то он что-то большеват получился. Теперь нам надо задать ему цвет. Обратно вернемся, посмотрим какой здесь цвет, скопируем его. И здесь просто вставим сюда. Так, также зададим ему толщину жирный. Спозиционируем его слева. Надо все же сайт чуть-чуть расширить. До сюда вот. Так, 90 это много. 90 это много, давайте 75 сделаем. Ну, 75 нормально. Ниже теперь переписываем текст, что снизу. Переписали, опять же, выравниваем по левой стороне. Размер ставим 14. Цвет текста делаем через палитру белый. Толщину обычная. Свернем настройки, спозиционируем текст и сделаем его в две строки. Уменьшим контейнер. Снизу должна быть кнопка заказать. Поэтому также скопируем уже имеющуюся кнопку. Здесь ее спозиционируем, напишем «Заказать». Увеличим кнопку до 16. И перекрасим ее в желтый, в золотой, извиняюсь, в золотой цвет. И также при наведении цвет текста сделаем золотым, чтобы она не мигала. Все сделали. Справа должно быть изображение. Оно у меня уже имеется, поэтому я делаю фотографию. Кликаю выбрать файл, убираю изображение и нажимаю «Вставить». Так, теперь мы его увеличим, спозиционируем справа. Кстати, можно расширить прям до конца сетки, чтобы не уменьшать сильно сайт. Поэтому давайте… А, ага, у меня еще условия «Контакты» ошибка. Хорошо, вот первый блок у нас, по сути, готов. Даже изображение можно слегка увеличить еще. Переходим к второму блоку, тут у нас популярные товары, делаем заголовок, делаем значит, карточку самостоятельно и продублируем ее несколько раз. Так. Ну Погнали, опять же выходим из редактирования, нажимаем плюс еще один блок, дизайн блок, здесь все удаляем через кнопку delete, удаляем фон, Фон здесь будет, значит, цвета f6, f6, f6. Так, сотрем здесь полностью. Угу. Так у меня не получается. Придется вручную задавать. Темноват. Ладно, пусть будет D7. Окей. Дальше. Значит, добавляем текст. Пишем популярные товары. Открываем настройки. Делаем жирный. Кстати, здесь пока что очень мало шрифтов само, внутри самого редактора. Я надеюсь, их добавят. Вот, но пока пользуемся тем, что есть. Значит, популярные товары. Теперь давайте сделаем карточку. Для этого нам надо зайти в фигму. Посмотреть размер карточки. 245 на 412. Плюсик, объект. Далее открываем его настройки. Что-то карточка получилась. Или я как-то 245, да, я 345 унес. 245 на 412. Итак, теперь отредактируем а, непосредственно подложку. Цвет ей зададим белый. Скругление углов на 10. Добавим тень, уберем ее Прозрачность до 30% И размытие сделаем, там, допустим, 8 Давайте посмотрим, что получилось Вскроем сетку так, Ага, у нас цвет белый У тени, поэтому делаем черный Так, не то Не то пальто Цвет тени делаем черный Нет, она все еще очень сильно виднеется Поэтому мы должны Я так полагаю, еще уменьшить Даже, да, до 40% нормально. Так, теперь цвет все же фона, наверное, сделаем более, ну, вот такой вот пойдет, да, более такой светлый. Так, теперь позиционируем карточку. Что у нас там в ней есть? Значит, изображение. Давайте выберем что-нибудь у них на сайте, какой-нибудь чай. Значит, изображение сохраняем на рабочий стол. Опять же, заходим сюда, плюс, фотография, позиционируем, нажимаем, выбираем с рабочего стола. Вот он. Выделяем, вставить изображение. Чуть увеличим, напоминаю, чтобы его увеличить, он э, не пропадал, зажимаем shift или shift alt. Сетку пока уберем. Но очень плохо, конечно что у изображения остался серый фон, но слишком долго будет его убирать сейчас через Photoshop, и видео очень сильно растянется. Возвращаемся, смотрим название чая, и это все переносим. Заходим в настройки. Здесь уменьшаем его до 16 и делаем жирным. Дальше. Уменьшим чуть-чуть контейнер. Далее нам надо вставить текст. И мне придется его переписать. Поэтому сейчас видео ускорится на определенный срок. Уменьшим здесь размер и перепишем текст для карточки. Так, значит, я переписал, здесь надо поправить неправильно, написал May. У нас очень э, сильный, сильно большой межстрочный интервал, давайте его уменьшим. Для этого вы, выбираем наш текст и межстрочник меняем, допустим, давайте на 20. Очень прикольно, что здесь, кстати, э, когда число меняешь, он э, прям сразу меняется, не надо ничего применять. Вот примерно так будет. Его даже серым сделать, чтобы он так сильно не выделялся. Так, наверное, можно сделать. Хорошо, сделаем его обычным. Внизу должна быть кнопка, цена и подробнее. Давайте добавим цену. Стоит у них 740 рублей. Добавляем. Можно даже скопировать, наверное, заголовок. 740 рублей. Слэш 50 грамм напишем. Можно выделить именно текст 50 грамм и уменьшить его там до 14 и, наверное, убрать его из жирного в обычный. Вот так вот спозиционировали. Но так, это все поднимем. Так, это тоже поднимем. Теперь надо добавить кнопку слева. Для этого кнопка. Размер сделаем, попробуем, давайте 16-й. Нет, 16 много, сделаем 14-й. А, пропишем, значит, здесь купить. Хотя, может, 16-й нормально будет. Давайте еще раз попробуем. Да, нормально, 16 пойдет. И справа должно быть подробнее то есть, чтобы мы могли или купить сразу, или перейти непосредственно в товар а, и прочитать о нем подробнее. Поэтому добавляем текст, делаем его 14-м поменьше кнопки. А, пишем подробнее. И уменьшаем контейнер. Замечательно, у нас получилась наша карточка товара. Теперь полностью выделим то, что мы сделали. Нажмем Ctrl-C, Ctrl-V. Оно, конечно, перенеслось не совсем верно, как я хотел, но мы это можем все поправить в слоях. Найти нашу подложку, переместить ее вниз. И теперь все готово. Единственное, я бы, наверное, хотел, чтобы здесь еще можно было группировать все в единое целое, когда сам делаю, чтобы вот так это все не располагалось. Будет намного удобнее, конечно. Выделим, поправим. Смотрим, ровно или неровно. Ага. Слева одна колонка, справа две колонки. Надо это все выровнять получше, чтобы поровну все оставалось. Так, отлично. У нас получились наши товары. Сейчас что нам надо сделать, это взять, значит, закрыть редактирование блока нет, нет, не закрывать редактирование блока извиняюсь, редактирование блока а, зайдем отсюда возьмем еще раз цвет, который мы убрали вернемся и перекрасим нашу кнопку вот сюда его вставим точно так же здесь делаем так, она перекрашивается при наведении мы сейчас это поменяем все, отлично. Снова вернемся в фигму, возьмем второй оттенок, сделаем его чуть еще светлее, скопируем его и вставим на ховер эффект при наведении, чтобы он менялся именно на него. Так, смотрим. Да, все замечательно меняется. И внизу нам надо еще продублировать эту кнопку. Сделать ее здесь. Посмотри, что она по центру. Так, опять. Все, она по центру замечательно. Здесь напишем все товары. И расширим ее. Уменьшим блок. И смотрим, что у нас дальше идет. Далее идет, почему люди нам доверяют. Снова же. Так, я, знаете, как предлагаю. Так. Выходим из редактирования блока. Выбираем вот этот вот. Ага, нам не надо было в редактирование заходить. А, дублировать блок. Переместим его вниз. Уберем отсюда в редактировании все лишнее. Нам просто надо этот же цвет. Вот. Поэтому легче сделать так. И начинаем его заполнять. Наверное, чтобы много у вас времени не отнимать, я просто его сейчас быстро заполню и вернусь к вам уже с заполненным блоком. Итак, я перенес полностью текст блока. Теперь давайте посмотрим, что дальше. Далее у нас в фигме идет блок. Непосредственно, то есть это я все перенес. Звездочку я просто экспортировал и также переместил сюда. Значит, теперь надо сделать заголовок «Блок», 4 изображения, далее «Заголовки» и «Перенести кнопки». Ну и внизу добавить логотип. Давайте начнем. Значит, я не буду создавать дополнительный блок, я просто расширю этот, сдублирую название, напишу «Блок». Далее, значит, выберу «Изображение», «Экспорт», «Экспорт имиджи 2» все сохранить, нажимаем плюсик, фотография, помещаем сюда, клик, выбрать файл, image 2, так, она уже со скругленными углами идет, это замечательно, поэтому вставить изображение, смотрим, ага, скругленные углы пропали ну ничего страшного мы просто здесь задаем радиус углов 10 первое изображение теперь снова попробуем -ка, знаете как control c control v продублировать настройки и просто заменим здесь изображение на другое то есть image 4 дальше пойдет дальше image 4 вставить Ага. все получилось следующий, третий теперь давайте мы их спозиционируем возможно их даже надо будет увеличить потому что они маловаты теперь а, надо сделать текст опять же можем либо скопировать заголовок либо сделать новый текстовый слой он опять вверх улетел у нас блока Сюда позиционируем. Так, значит, в у меня размер текста здесь 20 должен быть. Здесь 28, у заголовков 20. Все, замечательно. Выбираем текст. Открываем. Цвет будет белый. В палитре выбираем белый цвет. Размер ставим 20. И пишем текст. Хотя он большеват. Мне кажется, 20 здесь очень огромное будет. Ну, давайте напишем сначала. Какой часть стоит выбирать? Да, он получился большой. Мне кажется, его до 16-го придется уменьшать. Да, 16-й лучше. Лучше встает сюда, чем 20-й. Позиционируем, уменьшаем контейнер, дублируем и подписываем остальные. Значит, мы подписали, нам надо сделать еще кнопки. Единственное, вот когда делаешь, получается, самостоятельный дизайн-блог, тут не предусмотрено, что если мы сделаем страницу блога, здесь автоматически эти статьи не будут обновляться. Конечно, это не очень удобно, придется это менять вручную, если вы захотите их заменить. Вот. Но если подключить именно блог, модуль, то, конечно, все автоматически будет меняться здесь, картиночки, статьи разные вставать и так далее. А так придется вручную менять но у нас сегодня задача попробовать сделать дизайн не применяя готовые шаблоны итак продолжаем прописываем еще текст снизу можем кстати наверное взять уже готовый а нет не получится эта же кнопка должна быть поэтому мы берем кнопка так ее мы делаем пишем читать подробнее Проверим, у нас заголовки средней жирности, надо именно жирными их сделать, чтобы они отличались. Так, кнопка, здесь убираем у нее фон, вводим его в ноль, фон нам не нужен, при наведении фона тоже не должно быть, поэтому его в ноль. Размер 18, давайте до 16 его уменьшим, нет, до 14, -го. до 14 уменьшим. И перекрасим, его, и перекрасим кнопку в золотой цвет. Так, цвет текста золотой. При наведении. Хотя давайте при наведении оставим. Нет, пониже, пониже с И продублируем 4 раза ее. Так, замечательно. И в конце у нас осталось только немножко еще расширить блок и добавить логотип. А можно еще и меню туда продублировать в подвал. Значит, не будем его копировать, мы просто сделаем вставка. Так, все. По сути говоря, главная страница у нас готова. Надо настроить, чтобы это все работало. Давайте закроем, значит, здесь. Давайте сделаем всплывающую форму. При нажатии, чтобы заказать, всплывала форма. Опять же, здесь в данном конструкторе все предусмотрено, это достаточно удобно. Еще раз скажу, конечно, вы не сможете разработать супер-мега какой-то интернет-магазин, но какой-то простой интернет-магазин у вас получится сделать. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Так, закрыть редактирование. Нажимаем «Добавить еще один блок». Делаем всплывающее окно. Добавляем сюда блок. Его, если что, на сайте не будет видно. Это окошко будет появляться только, когда вы нажмете там заказать, грубо говоря. Итак, значит здесь редактировать его наверное, не будем, так пока и оставим. Пусть он здесь, наверное, только текстная поминь. Закажите онлайн. Так, теперь мы сделали форму телефона, mail, ваше имя. Кстати, у этой формы тоже есть настройки, вы можете здесь все поменять, то есть внутри можете оформление дизайна поменять, цвет карточки, размеры, отступы, заголовки поменять, тени добавить, если вам надо. Я думаю, можно, наверное, перекрасить кнопку. Закрываем настройки. Теперь нам надо привязать наши кнопки к данной онлайн-форме. Что мы делаем? Вот, допустим, кнопка «Заказать». Это у нас кнопка «Редактировать». Так, выбираем эту кнопку. Дальше у нас есть раздел «Ссылка». Здесь мы делаем всплывающее окно «Добавить блок», «Окно 1» идентификатор товара можно здесь указать чтобы когда продавцу то есть вам как продавцу будет приходить сообщение на почту о том что пользователь оформил заказ чтобы вы видели сразу что он заказал потому что как бы корзину здесь можно сделать но ее нельзя задизайнить поэтому я воспользуюсь данной функцией и так как я на, на улун с чебрецом нажал Кнопку заказа я напишу прямо идентификатор улун с чабрецом, чтобы было понятно, что пользователь а, оформлял. Так. Все хорошо. Вернемся еще раз к форме заказа. Настроить. Так, форма. Ставить заявку дизайн форма. Вот. А, во вкладке форма. «Отправить данные с формы», здесь нужно прописать ваше mail, на который будет приходить сообщение. Поэтому я прописываю свой. Действие после отправки. Перенаправить, показать сообщение. Заявка оформлена в течение… Ну, давайте поменяем, у нас написано в течение 5 минут, поэтому в течение 5 минут. И текст для кнопки «Отлично». Как видите, здесь редактируется совершенно практически все. Вот, и функционал будет расширяться так все скроем теперь продолжаем редактировать мы настроили вот эту кнопку давайте проверим как она работает мы опубликуем наш сайт опубликовать перепишем название главная страница нажмем опубликовать нажмем открыть теперь нажимаем кстати смотрим все отлично внизу появилась создана крафту вот наш логотип маловато конечно надо было увеличить блок все работает так, почему люди нам доверяют, все товары купить? Ага, давайте нажимаем заказать. Всплыла форма, я заполняю. Отлично. Теперь заходим на mail почту и смотрим, пришло ли нам сообщение. Так, рассылки. Да, действительно вот висит э, сайт мой сайт. Сайт мой один сайт. Здесь форма обратной связи «Здравствуйте, пользователь такой-то заполнил форму обратной связи». Имя Антон, телефон, почта, по которой можно связаться, выберите способ доставки до квартиры и выбранная позиция, вот как раз-таки идентификатор, который мы ставили, название «Улун с чабрецом». Достаточно удобно, перейти к странице можно обратно. Так, с этим разобрались, давайте теперь сделаем еще страницу каталога, допустим. Мы и так уже видео затягиваем. Хотя нет, давайте каталог сделаем попозже. Сейчас сделаем контакты. Возвращаемся в редактор. Заходим значит, домашняя страница. У нас есть главное. Создать страницу. Здесь для контактов мы используем заготовку. Выберем пустую страницу и здесь найдем контакты. Контакты и карта. И воспользуемся просто уже непосредственно заготовкой контактов и карты, чтобы не разрабатывать это все с нуля. Как раз продемонстрируем, что это тут все работает. Выберем контакты и карта слева, карта справа, черный фон. Все, вставили, карта работает. Здесь нам надо поменять данные. сути этих контактов достаточно мне кажется вот можно добавить сюда еще иконки так все работает надо карту еще настроить сейчас настройки дизайн карта карта настройки так заходим значит в контент листаем вниз карта и здесь надо точку на карте поменять Ага, забавно. У них можно только координатами это вписать. Но сильно заморачиваться насчет этого не будем, опять же. А, нет, хотя... Хотя, да, смотрите-ка, можно. Это я тупанул. Здесь можно действительно это сделать. Свердловская область, Екатеринбург. Прям адрес прописать. Хорошо, давайте попробуем. Да, действительно, все сработало. И он перенес нас... У меня точка не так встала. Россия, Свердловская область, Екатеринбург, площадь 905 года. Надо здесь, чтобы было сакка и запятая 46. Все, все, сработало. Ура, все. Теперь она встала в нужное место. Вот, значит, еще раз. Чтобы поменять точку на карте, мы заходим в настройки, контент, карта. И вот здесь в настройках меняем. Можно координатами ввести, а можно адрес точки. Причем у них уже не забиты внутри. Главное правильно вводить. И, кстати, некоторые блоки можно конвертировать в дизайн блоки. И уже непосредственно самостоятельно их редактировать. То есть, вот если я сейчас конвертировал, до этого я двигать не мог. А теперь я могу позиционировать свободно данные контакты. Достаточно удобно. Поэтому закрываем. Можем... Добавить сюда еще что-то, ну, наверное, мы не будем, хотя высота блока 421 надо, наверное, поменять до 812, а то слишком, слишком пусто получается Кстати, мы забыли еще кое-что, не зря я преобразовал это в дизайн-блок, нам надо добавить сюда логотип и гиперссылки сверху Итак, мы спозиционировали их снова сверху, логотип можем продублировать еще раз и разместить снизу, чтобы видно было, где у нас подвал. У нас есть карта, контакты, все замечательно. Теперь нам надо как-то с этой страницы выйти. Для этого нам надо главную задать ей ссылку. Внешняя ссылка меняем на внутренняя, а страница Intel Page. То есть, главное, я ее там не поменял название. Все замечательно. Теперь вернемся, наверное, в так, закрыть в, на Intel Page вернемся. Что у меня подвисает в некоторые моменты, когда я пытаюсь перейти, здесь же а, нас интересует редактировать контакты. А, здесь мы меняем внешнюю ссылку на внутреннюю, опять же, и делаем page 2. Давайте проверим, как это работает. Обновим сайт. Контакты. А, я не опубликовал. Извините, надо опубликовать сначала. Так, замечательно. Переходим на главную. Также главная работа. Единственное, цвет контейнера, я так полагаю, поменять. это а мне он не нравится. Он темный какой-то, на темно-зеленый. Поэтому я еще раз скопирую цвет. Так, перейду на этот контейнер редактировать и цвет фона просто поменять вот теперь другое дело закрыть опубликовать и теперь замечательно все выглядит я считаю так главное главное контакты замечательно вообще замечательно все прекрасно и нам осталось я так полагаю сделать каталог а для каталога для каталога для каталога мы сделаем следующим образом мы его наверное мы продублируем главную сейчас значит выходим в домашнюю страницу здесь делаем вот у нас главное троеточие дублировать появляется копия данной страницы появляется копия данной страницы и теперь мы немножко поиграемся так скажем удалим лишнее давайте редактировать блок здесь все удалим нам это не надо и быстро создадим каталог вот это у нас будет, значит, шапка. Мы ее так и оставим. Закрываем редактирование блока. У нас уже есть товары. Странно, куда-то картинка пропала. Ладно. Так, вот этот блок мы удалим. А вот этот блок мы оставим, потому что он понадобится, чтобы люди могли заказывать. Поэтому заходим в редактирование блока. Здесь пишем каталог. Позиционируем его слева. Так, товары все полностью. Вот эта кнопка нам теперь не нужна. Включаем сетку. Пробуем перепозиционировать товары, чтобы поместилось больше. Все же, куда делать изображение, мне вопрос. Так, фотография, фотография. А что, ее вообще что ли не или есть? И вот раз фотография. Так, не, ничего не понимаю. Фотография. Куда вот эта фотография делась? Ладно, фиг с ней. Просто задам дубликат и перенесу сюда сетку. Так, сетку оставим пока. Еще раз. Переместим вот это. Переместим это влево. Их ближе придется сделать, чтобы четвертый товар влез. На глаз как-то, наверное, виднее будет близко не или не близко. Сетка немножко мешается. И четвертый товар вставим. Включим сетку и немножко это все выровняем здесь. Вот. А, значит, фильтрацию, конечно, еще пока что тут нельзя сделать, но сделаем немножко другой выход. Мы расширим это все дело, скопируем еще раз. Еще раз, расширяем блок еще ниже. Предположим, вот так, да. И переносим все наши плашки, которые у нас есть, объекты, в самый низ. Ага, все супер, поправили. Ага, ну теперь сверху почему-то слетели. Сейчас все будем поправлять, чтобы это было замечательно. Выравнивать по слоям потому что тут тоже немножко... Или, или это у меня багует, я не знаю. Если вы попробуете, потом напишите в комментариях, были ли у вас подобные баги, как у меня сейчас. Потому что, может быть, это у меня какой-то косяк, и постоянно все слетает. Все выравниваем. Конечно, еще есть такая вещь, как адаптация вот это вот сверху, и насчет нее могу сказать, что... Если вы делаете все вручную, как я, вам придется адаптацию тоже переделывать, потому что все блоки полетят, когда мы переключимся на мобильную версию, но это нормально в принципе, к этому надо быть готовыми просто, это не так долго и не так сложно. Вот, предположим, это наш каталог, я не буду менять товары, это очень-очень долго будет, все. Как сделать, что можно придумать, чтобы переключались разные виды чая Допустим, черный чай, зеленый чай, все достаточно просто Конечно, фильтрацию сделать нельзя, но я придумал свою фильтрацию, так скажем Мы просто делаем кнопки, допустим, черный чай Настроим ее сразу так, как нам надо Размер 14 Ахтя, ну да, 4 где пойдет, так дадим ей сразу цвет, так черный чай при наведении она будет просто как вы помните слегка светлее Я это уже делал Так, значит настройки при наведении и здесь вставляем более светлый оттенок все она при наведении светлее. и создадим ее дубликаты допустим у нас еще будет страница с зеленым чаем и будет страница с чашками Точнее, как-то, чайные наборы. Чайные наборы. Все, здесь располагаем все эти кнопочки. Значит, При выборе она будет черной, а вот эти мы сделаем сейчас. Ах, хотя зачем? Давайте так и оставим, по-моему, нормально. То есть он нажимает и переходит зеленый чай, чайные наборы. Давайте я продемонстрирую, подключим эти страницы, сделаем. Тогда мы эту назовем каталог черный чай чтобы клиент понимал куда он попадает каталог черного чая напишем так каталог черного чая далее зеленый чай значит выходим из редактирования блоком. опубликуем страницу обязательно так опубликовать страницу все достаточно просто мы переходим в домашнюю где у нас вот install копия наверное так дублировать и здесь пишем каталог зеленого чая все зеленого чая Круто. А, давайте я заменю изображение, наверное, чтобы вам было нагляднее понятно. Понятнее, так скажем. Просто я заменю все на другое. А, зачем я их удаляю? Просто поменяю быстрее. А, назад действие Быстрее вернись, пожалуйста. Так. Ладно, это очень долго будет, я поэтому просто еще раз... Еще раз продублирую. Ее. Все, теперь заходим в редактирование, выбираем другой чай. Вот, меняем изображение, вставить картинку и таким образом везде ее меняем. Ну, я разное поставлю, ладно, пусть будет разное. Так, ну вот, допустим, мы поменяли здесь картиночки, все замечательно. А, у нас тут еще какая-то картинка появилась, надо удалить ее. Удалили, а теперь давайте настроим переходы, закрываем редактирование. Значит, кнопку, а, черный чай, мы делаем ссылка внутренняя, страница, так, первая копия, я их просто не переименал, но пусть будет так, хорошо. Первая копия, хорошо. А, Зеленый чай оставим здесь, пусть будет внутренняя ссылка, и она должна все равно работать, поэтому ставим эту уже страницу, которая создана второй. Нажимаем закрыть, опубликовать. А, здесь пишем название Green Tea. Каталог зеленого чая. Нажимаем «Публиковать», «Все закрыть». Теперь вернемся на страницу предыдущую с черным чаем и там настроим переход на страницу с зеленым чаем. Здесь снова «Редактирование», выбираем кнопку «Зеленый чай» и, конечно, здесь ставим внутреннее ссылкам и выбираем страничку. «Все закрыть» закрыть и опубликовать теперь давайте посмотрим как работают наши страницы значит главное главное каталог Ага, я не настроил кнопку каталог хорошо сейчас настроим без проблем каталог здесь ставим внутренняя ссылка и ставим intel page copy так закрыть опубликовать все теперь работать должно вроде как а ну да Intel page. Надо вернуться на Intel page. Я там не настроил кнопку каталога. Сейчас настроим. Так, проверяем. Редактировать. Внутренняя ссылка. Intel page. Intel page копия. Как видите, разработка, она более простая. То есть я вроде не использую HTML-CSS, но при этом все равно это занимает достаточное количество времени. Но это попроще. И, как я говорил ранее, вы можете без фронт фронтенд-разработчика уже справиться такие простые сайты, как бы клепать и продавать их. Так, давайте проверим. Главное. Так, каталог. Переходим в каталог. Все работает. Так, проверим. А, я не настроил кнопку. Сейчас еще ее настроим. Зеленый чай. Перешли в каталог зеленого чая без проблем. Только единственное. А, ну и контакты работают. Вообще все прекрасно. И в контакты перешли. Все работает. Все это самое живет. Здесь, как вы помните, заказать кнопка работает. Заказ можно оформить. То же самое можем сделать на странице черного чая. Здесь, допустим, кнопку купить. Опять же, редактировать нажимаем. Выбираем купить. У нее внешнюю ссылку меняем на всплывающее окно. И блок окно 1. Все, готово. По сути говоря, единственное, что вам все надо это настраивать и все. Так видео я и так уже очень сильно затянул конечно еще раз опубликовать нажмем посмотрим что у нас получилось еще раз вернемся теперь в каталог проверим что все работает купить все можно заполнять Итак, смотрите видео я уже и так затянул поэтому если вы хотите если вам понравилось это видео конечно же поставьте лайк подпишитесь на канал не забывайте об этом напишите в комментариях что вам понравилось и хотите ли вы продолжение? Если хотите, то, конечно, я сниму еще ролик, и мы доделаем с вами либо этот сайт, либо новый. А что, что еще хотелось бы сказать в завершение по платформе Крафту? Данная платформа очень быстро развивается. Да, конечно, у нее есть еще небольшие недоработки, но разработчики стараются и выпускают обновления. Помимо всего прочего, если вы не можете самостоятельно освоить данную платформу, то Крафтум имеет онлайн-курсы и воркшопы, на которых профессиональные спикеры могут вам объяснить ту или иную тему. И, конечно же, если вам понравилось мое видео, я готов выпускать еще их, если вы будете их смотреть как бы и комментировать. Вот, поэтому еще раз подписывайтесь, конечно же, на канал, ставьте лайки, всем до новых встреч и всем пока!